Для меня компания «Биоси» была долгожданной. Очень хотелось поскорее взять в руки этот продукт замечательный, о котором уже много слышали и много изучали еще до того, пока эти баночки появились у нас в руках. Конечно, произошли очень большие изменения в моей жизни. Уже говорили о том, что какой замечательный продукт, и о миссии компании. Но мне хотелось бы сказать еще о том, что в нашей компании невозможно быть счастливым одному, невозможно быть успешным одному. Мы а, предлагаем этот продукт и несем эту миссию с нашими дистрибьюторами. И поэтому а, жизнь всех лидеров меняется к лучшему только тогда, когда мы скажем так, занимаемся просвещением с нашими людьми, и меняется в лучшую сторону жизнь тех людей, которые пошли за нами и нам поверили. И на самом деле очень хочется, чтобы наши дистрибьюторы своими глазами увидели всю эту сказку и испытали весь тот восторг, который сейчас испытываем мы. Спасибо вам огромное. Дорогая Анна, дорогая Альмира, дорогая Диляра, дорогая Ольга и дорогая Татьяна. Добро пожаловать во Францию. Вы являетесь нашими лучшими дистрибьюторами продукции Биоси 2013 года в России. Я вас сердечно благодарю за это. Вот уже три дня, как вы находитесь во Франции, и хотелось бы узнать о ваших впечатлениях. Фантастическая страна. Мы уже говорили. И каждый день говорим о том, что мы здесь себя чувствуем принцессами. Принцессами в сказочной стране. И эту сказку нам подарила компания «Биоси». Спасибо огромное. А Я бы хотела сказать, что жизнь, она начала меняться, как только мы услышали о Биуси, она меняется с того самого дня, меняется сейчас с каждой минутой, с каждым днем. И вот чем больше мы сейчас знакомимся, чем больше мы узнаем информации, чем больше мы слышим, тем понимаешь, насколько это важно. Поэтому я думаю, что мы будем меняться. Мне очень хочется, чтобы все наши дистрибьюторы обязательно побывали здесь, познакомились с вами, потому что это такое счастье, это не передать словами. Поэтому жизнь, она только-только она начинает меняться. И надеюсь, что вообще изменится у всех. По картинке каталоге. Знаете, хотела бы еще отметить, что нас встречали с такой теплотой, и эта теплота осталась в нашей душе, и хочется теперь нести вот этот стиль, стиль биоси, теплых дружеских отношений, хорошего приема. Великолепного, великолепной природы на, на нашим дистрибьюторам. И хочется, чтобы в их душах тоже поселилась эта любовь наша компания, компания Вести. Спасибо огромное. Это очень большие изменения в моей жизни. Спасибо. Спасибо. И хотелось бы, чтобы у всех женщин эта радость была.